Здравствуйте. Всем привет. Сегодня у нас в гостях, как мы обещали, известный белорусский блогер Николай Масловский. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, ну, Дмитрий, вы как-то так меня уже слишком представили. Известный белорусский блогер, ну, спасибо. Достаточно известный в узких кругах. Итак, начнем сегодняшний наш разговор с такого вопроса. Вот, Николай, расскажите о себе, где и кем вы работали в IT-сфере. меня хорошо слышно что то интернет пропадает да вас хорошо слышно. Консультанта по автоматизации скажем управления для крупных емких таких нефтянка энергетика промышленность то есть ну занимался управление проектами именно строй какие-то проекты там модернизации вот я за эти куски отвечал Системами автоматизации управления крупным бизнесом. Вот расскажите, что это такое. Система автоматизации крупным бизнесом, скажем так, он, его нужно представить как какие-то бизнес-процессы. Бизнес-процессы ⁇ это, грубо говоря, там сбыт, снабжение, ремонт, бухгалтерия, финансы. Это вот бизнес-процессы крупного уровня. Ну, я боюсь, как бы слушателям профессиональной терминологии, ну, скажем, каждый бизнес-процесс состоит из каких-то кубиков. Там какой-то документ формируется, какой-то телефонный звонок, кто-то кому-то должен какой-то там план передать. Ну и вот все это в кучу так выстраивается и потом превращается, скажем, в бизнес процесс верхнего уровня сбыта, снабжения. То есть предприятие это некая совокупность бизнес-процессов. И самое главное, что эти вот бизнес-процессы, они, скажем, они не должны меняться. И вот основная проблема Беларуси, вот если сразу на нее перескочить, это в том, что на наших многих белорусских предприятиях действует телефонное право, какие-нибудь там чуваки с министерства могут позвонить еще откуда-то по телефону внести какие-то директивы, и все, что предприятие там планировало, по закупкам, по производству, по ремонтам, все это в Тартора. И когда вот система автоматизации. С крупным, или там мелким, средним, неважно каким бизнесом оно внедряется, это предполагается, скажем, логикой управленческой, которую тишники закладывают всю эту систему автоматизации, что бизнес будет как бы так. А, и поэтому иностранные проекты, и в том числе российские, в крупных компаниях, они проходили очень так живенько, плодотворно. А, я не хочу гнать на свою, скажем, родину, но. Все мое участие, скажем, в белорусских отечественных проектах, но ну, это была головная боль, потому что управленцы, они, к сожалению, не любят принимать, ну, я говорю про государственные предприятия, принимать какие-то решения, они все боятся, они не хотят ни за что отвечать, они что-то хотят сделать, потом приезжает какой-то начальник, который так с бухты барахты потому что ему там что-то показалось, или ему что-то надо, он вносит какие-то коррективы, и ну, все тормозится, стопорится. И бывали случаи, когда на некоторых белорусских крупных, очень крупных предприятиях, и оно может только сразу четвертого запускалось. То есть мы его запустили, оно должны работать, но по причинам телефонного права, каких-то там дублирующих функций, там что, скажем, с бытовик снабжения сделать одно и то же, что это невозможно, в принципе, в наших предприятиях возможно, но ну, какие-то там должностные обязанности, они начинали конфликтовать, там друг с другом воевать. Ну, и... Получалось, что предприятию нужно было тратить дополнительные деньги, чтобы по последующему кругу опять подготовить там складские остатки, там бухгалтерия, ревизию провести. Там, ну, понимаете, все эти данные с третьей-четвертой попытки на некоторых предприятиях, очень известных наших, ну, называть не буду, зачем их позорить. То есть это вот запускалась, их система автоматизации. Но большая проблема заключается в том, что если берется передовая система автоматизации, международные, крупные компании, мелкие, средние, неважно. Есть такое понятие ⁇ зрелость управленцев ⁇ И, понимаете, ⁇ стене нет управленцев ⁇ Ну, грубо говоря, если ты машину не водишь, тебе подари феррари и ты на уедешь, потому что ты привык бегать на роликах и ходить пешком. Не знаю, насколько получилось, я попытался очень сжато вот как-то так объяснить, что такое система автоматизации и для чего она нужна с частниками как-то проще работать да, а вот какие проблемы возникают у наших отечественных предприятий должна быть у предприятия стратегия у предприятия должен быть хозяин, хозяин государства часть или у нас Чем ну это я говорю про да то есть По должен вашему... быть хозяин что еще раз? Хозяин государства? Что-то я вас не слышу, вы пропали. А, да, вот сейчас что-то произошло, какой-то сбой связи. Вот если хозяин государства, чем он по-вашему плох? У вас нету как бы хозяина государства, насколько я понимаю. У нас есть и управленец, который управляет своими какими-то там личными, ну, мне так кажется, ну, или там не личными, групповыми какими-то стратегиями. Как правило, ну, почему я говорю про предприятие, хозяин должен быть, это человек, который показывает стратегию, назначает людей, дает этим людям полномочия, нормальные полномочия, чтобы они могли что-то сделать, и потом не мешает. И периодически там с каким-то там интервалом там, Раз в неделю или там, раз в месяц какой-то контроль проводит, может чаще. А у нас получается большая проблема в стране с тем, что ну, в бизнесе делегирование полном ну, Для меня государство управление государством это тот же бизнес. У него есть, если говорить про государство, бюджетная там, расходная часть, доходная часть. Да, я понимаю, что доходная часть это деньги налогоплательщиков. И понимаешь, что государство, если говорить про какое-то системное мышление, это подчиненная система обществу, гражданскому обществу, у нас это тоже наоборот. То есть, ну, я не знаю, как на этот вопрос ответить. То есть, он такой какой-то эмоциональный, то есть, как мог, я ответил. Доля госсектора получается очень большая в частном бизнесе, может быть. Ну, и большое налогообложение. И это снижает частную инициативу, получается. Я больше к либетарианству стрелюсь, и мне идея их нравится. И скажу, что ну, я считаю, что государство вообще не должно родить бизнес. В бизнес там всегда появится какой-нибудь дядька, который посчитает, что вот это вот актив государства, это предприятие, еще что-то. В собственности он начнет как-то там к нему присасываться. И я не хочу никого там обвинять из нынешних директоров этих предприятий. Но так оно в части бывает. Потому что когда чиновник видит, ну я не говорю, что директор предприятия, для меня он чиновник, но потому что он проходит какой-то путь, вот как коллогин на заводе холодильников, да, он там снизу поднялся, я под, ну, под ним работал на заводе холодильников, да, генеральное общество, там, и другие предприятия. Кого-то присылает какого-то дядьку, который, кроме грубо, говоря, высшей партийной школы, ничего не понимает. Получается, потому что ему главное читаться перед тем, кто он это место посадил, а не какие-то показатели, какие-то стратегии, которые есть у предприятия. И получается, вот сейчас банальная история. Мы там ездили по нашим предприятиям, договоры, и понимаем, что если под какие-то. Предприятия лет 20-25 назад продали, могли как-то там восстановиться. А на некоторых предприятиях эти здания, прогнившие плесенью, то есть их просто тупо снести, уничтожить и на их месте что-то строить новое. То есть, ну, с точки зрения папка стоит, ее можно как-то ренимировать, но уже получается, что эти коробки ну, просто. ну, нерентабельно, грубо говоря. Но уже с точки зрения даже строительства это опасно, это дорого. Ну да, нерентабельно, это дорого. Да, все это, знаете, да, нерентабельно, согласен. А вот скажите, Николай, а если это все переломить на уровне управленцев от государственных, возможно ли это вообще? Давайте начнем с того, что, скажем, ну, я работал консультантом вот, по, по бизнесу, да, с, там, с крупными компаниями, и как бы привык к жесткой какой-то логике, понятной логике, стратегии, какие-то показатели оценки эффективности, там доходная часть, расходная часть, динамика выручки, динамика убытков, да. И если возникают убытки, то обычно э, нормальный бизнесмен, владелец бизнеса, айтишний найти причину, или там своим бухгалтерам, финансистам, неважно. И когда эти убытки находят, от них быстро избавляются. А наша страна, ее проблема одна из э, таких существенных заключается в том, что мы десятилетия кормим предприятия, которые можно было продать или уничтожить. Ну, уничтожить, потому что они устарели и не поддаются какой-то анимации, потому что рынок ушел далеко, а они остались там производить какие-то чугунные сковородки там, или какую-нибудь прочую дрянь, которую, скажем, какая покойная бабушка еще может там, в каких-нибудь там послевоенных годах, там, эти халаты с такой расцветкой сатиновые, какие-то сковородки, они до сих пор еще производятся к какому-то ужасу. То есть такое ощущение, что время остановилось и ну, вот все, все очень грустно да, получается. Да, уж грустно. А вот расскажите про вот вы были там инспектировали, значит, предприятия, про молодых людей, которые пытаются построить какую-то успешную карьеру в айти То есть какой вы могли бы дать им совет? То есть в чем проблема ну, основная? Ну так, что есть такое английское слово job? тишников которые работали и продолжают работать в серьезных отечественных эти компаниях то есть, ну, нормально работать там 10-часовой рабочий день ходят, то есть если вы такое в реально реально и, и ну, есть такая у нас поговорка что улитка обгоняет таланты все хорошо с математикой и ты там все круто это делаешь и программирование получается и сейчас светлая голова но если ты не будешь каждый день как Улитка там пару сантиметров знания получать вперед продвигаться. Через два года ты превратишься в какашку потому что на мире сейчас все ускоряется. И через два года тебя просто топо выкинут на улицу. Потом еще советую молодым людям обязательно поработать в каких-нибудь крупных хайтешных компаниях, возможно ехать за границу поработать с иностранцами, неважно, IT, не IT, но заниматься IT удаленно, но ну, окунуться в другую кругозор. И почему надо с иностранцами? Во-первых, у них можно многому научиться, и... а в крупной IT-компании поработать для того, чтобы понять, как вот серьезный бизнес серьезно решает вопрос Это не тавтология, ну так оно получается потому что если там какая-то компания размера дырка в заборе но ну, у них это все делается очень просто примитивно э, никогда не поймет, что можно по-другому и даже если он вырастет станет классным специалистом и захочет сделать свой бизнес войти это именно раб там, скажем в той же гипом и transition IBA, э, в других компаниях до да, наших белорусских например то есть ну да, то есть он, это как наши управленцы, понимаете. Они вот не, не видели другого, они выход со Советского Союза, они какие-то такие вот э, управленческие динозавры. Ну, я не хочу их обидеть. Ну, Пятилетки, грубо говоря. Ну, ну, лет... да, да, да. да, да. И вот они ничего другого не представляют. И я бы очень удивился, если б, скажем, глава госконтроля, который недавно в Советской Б написал статью, о том, что там частная собственность плохо, это все очень там, это надо все да, государственное. Да. да, если бы он пришел на завтра и сказал, что ли него в степени MBA, там какой-нибудь там бизнес-администрирование, ну, для меня был бы шок, и как бы, я начал бы прислушиваться. А так, вот, все это вот какая-то замыленная такая, песня. Я не хочу его обидеть, там, и, и как-то там чего-то на него, но я просто говорю, что люди, которые работают в IT, у нас четкая, понятная логика. Видите, что я долго разговариваюсь, просто сегодня целый день там за компом просидел, мало слов было, поэтому <свят> четкая, понятная логика. А когда вот ты отвлекаешься от свой те, от проектов, которые структурированы, ты понимаешь, что вот есть ресурсы, люди, там техника, время, какое-то часы вот те за это деньги идут. А потом смотришь наше государство, и ты, ну, я, честно, ничего не понимаю, что происходит, потому что ну, для меня это просто хаос какой-то управленческий, эмоциональный, информационный. И я вижу, что качественной информации мало, чтобы люди какой-то серьезный анализ делали. Я там читаю белорусский рынок, уже, наверное, не знаю, сколько лет, 20, я их люблю. Русскую газету, там определенные разделы из таких вот пожных но источников ну конечно сайты а, я... николай а вот расскажите про э, белорусский парк высоких технологий пвт вот это сокращенно а какие компании вот там находятся, что вы можете о них сказать и почему их так ценят в мире то есть у нас как бы совковая экономия э, экономика но наши компании специалисты высоко ценятся в мире насколько я знаю была большая проблема у нашей Айтишников это лет 10 назад, и, может, чуть больше, заключалось в том, что у нас были классные программисты, но не было толковых управленцев именно в так, э, менеджер проекта, руководитель проекта. Вот я, в принципе, руководитель проекта, ну, выступаю э, менеджером проекта в PM, project manager, если говорить по-английски. И люди не могли нормально написать. Э, проектную документацию, составить планы, распределить обязанности. То есть, понимаете, не было управленцев. При этом сидела куча классных программистов, которые при Советском Союзе еще там делали для советского Вайнпрома. Потом у них были разработки по станкам с ЧПУ. То есть это было это реально круто на весь мир, реально круто. А потом, конечно, это все... ладно. И вот получилась такая штука, что начали этих ПВТшников делать но многие наши компании скажем тот же и по другие э, создатели бизнеса эти они ломанули за границу их была главная цель вот найти людей которые могут реально управлять и ходить партнеров ну, бежных. потому что но ну, если ты придешь в крутую компанию иностранную, ты не сможешь нормально объяснить что я вот это буду делать так так так там через месяц ты получишь вот такую или кусок программы, там через два месяца получишь еще что-то. Это будет стоит потому что у меня будут работать специалисты такого уровня, каждый специалист будет работать такое-то время. Ну, понимаете, да, то есть надо составить план работы, обосновать его, бюджет, и деньги, когда эти деньги нужны, чтобы денег хватило, время, под которое подписались, делать качество. И а, а получилось, что вот когда уже ПВТ создавалось, активно вот ездить в России очень большой поток был и я очень долго в России работал на российских заказчиках а потом и куда дальше начали постепенно вот управленческий вот идти этот вот э, потенциал переносить к нам и как только вот скажем в ПВТ появились люди которые могут управлять проектами могут э, находить заказчиков э, доказывать им что мы лучше начало раскручиваться по поводу доказательств, ну, я скажу так, что не бывает такого, что приехали какие-то там туземцы с маленькой Белоруссии, тут все полюбили, потому что я скажу, что в одной из компаний работало, было там 150 специалистов моего профиля и околосмежных, ну, по, по бизнес направлению, а в какой-нибудь там IT-структуре Индии там сидело 15 тысяч, то есть, ну, понимаете, Пакистан, Индия, россия украинская школа программирования очень сильная а потом вы знаете что сейчас многие наши бывшую ссср Казахстаны, и они там тоже мечтают себе пвтшников сделать потому что ну, экологию мы не гадим деньги зарабатываем, каких-то там ресурсов нефти газа мы не просим только есть компьютеры, мозги и, почему доберись успеха я расскажу не буду называть компанию как они завоевали одного известного заказчика они вызвали к себе сказал что ребята это очень крутой заказчик и мы можем с ним заработать там десятки миллионов ежегодно а потом каждый год будем все это увеличивать. и он сформировал команду зомби сказал что вы летите на два на две недели так чтобы заказчик просто хлопал в ладоши и народ пахал две недели, они там уже спали в общей сумме, там, ну, чтобы не соврать, часов 20, может, 30. То есть они там сидели на кофе реально и фигачили. Ну и потом, когда они уже прилетели сюда, заказчик сказал, что у нас были люди а, с разных стран, мы богатая компания, у нас американцы, индусы были, и мы готовы, ну, понимаете, деньги их не жмут. Она говорит, так как белорусы работают, ну, никто не работал, потому что... Говорит, мы на работу приходили, они уже сидели, мы с работы уходили, они еще сидели. Спят, народ там чуть чуть не за компьютерами спал, там быстро перекусывал и продолжали работать, чтобы показать. То есть вот только так, э, э, есть наши эти ПВТ-шные конторы, признание, а потом... если работал там с какой-то биржей, там делал заказ для Министерства обороны там крутой страны, какой-нибудь, да, то есть тогда уже те заказчики присматриваются и говорят, что уже с ними работали, парни, ну, значит, реально крутые парни. То есть, а дальше больше. И а, я ну, очень рад, что у ребят получается, но только расслабься, ты облажаешься. Потому что, а, ну, я, я знаю, как вот, ведут себя, скажем, Евросоюза, мы с ними там на тендерах встречались, очень жесткие, очень, скажем, у них возможности больше, потому что они все-таки в Евросоюзе, у них другие законы, у них другие финансы, у них другие возможности и по кредитам и по каким-то другим правовым вещам. То есть у них возможности больше. Но мы отсюда воюем. Если говорить по какие-то перспективы нашего IT-бизнеса, но если компания там вступила в ПВТ, или неважно, не вступила в ПВТ, она где-то там в Беларуси работает и достигает какого-то уровня, но это стопроцентное решение, что владельцу бизнеса придется открывать где-нибудь офис в Лондоне, в другой стране, и туда выносить часть основных переговорщиков, ну, понимаете, аналитиков, понятным, скажем, международным IT-шникам, заказчикам, правом поле. Да, у нас в Беларуси создали такие тепличные условия в рамках ПВТ, и ПВТ-шники понимают, что в ПВТ все круто, мы сидим в тепле, у нас вкусный кофе, мощные компьютеры. Но вот шаг за ПВТ, столкнись там где-то чего-то, то нагребешь проблем. И скажу более того, что многие серьезные эти компании наши, они очень не хотят работать с крупными... Или с крупными государственными заказчиками потому что это ну, это стрёмно я надеюсь на ваш вопрос ответил а, хорошо а вот почему вот вы сказали белорусы такие работоспособные да у них есть потенциал от а почему нашим IT компаниям трудно стать успешными вот при таком потенциале что мешает нам в первую очередь ну, наверное налоговое обложение собственно говоря и законы которые поджимает частная инициатива собственно говоря, у нас в Беларуси. Ну, понимаете, если э, компания уже получила какой-то старт, то есть она ни в чем не нуждается. А по поводу начинающих компаний э, у нас, понимаете, как класс отсутствует какое-то внятное понятие со стартапами, IT-шными, да? когда там как называет один человек эти собрались, придумали классную какую-то идею там какой-нибудь там виртуальный шлен для компьютерной игры или, скажем, э, э, какое-то устройство, которое следит за пользователем, за компьютером или там за ребенком и что он устал. Ну, понимаете. То есть какую-то классную вещь у нас очень тяжело собрать деньги в стране. И э, получается, что пацаны собрались там, девчонки, у них реально есть потенциал, они реально могут работать, но знают вот наши эти запретительные законодательные процедуры. То есть они не в ПВТ например заказчик говорит я хочу заплатить paypal то есть для них это нормальная практика Я об этом кричу в своих видео постоянно то есть я хочу заплатить paypal а у нас для бизнеса paypal запрещен то есть он пишет чувак я не могу я в беларуси вот для украины для нас это запрещено А иностранец смотрит думает ну ты что хочешь узнать номер моей пластиковой карты ты меня там хакера грабить ну понимаете вот это вот такие бытовые вопросы а потом еще у нас нету поддержки какой-то кредитами Какие-то э, зданиями теми же, сгниет какое-то здание, например, там. Возьми ты его, вложи в него какую-то копейку, так тысяч, побели, покрасть там, воду пусть пусть отопительную. Отдайте этим пацанам, пускай сидят там, девчонкам, что-то разрабатывают. Их команд запустил, у одной двух получится. Ну и конечно, э, сейчас ПВТшники пытаются решить проблему. Я помню вопрос, о чем, почему успеха нет у многих белорусских эти компаний. То, чтобы привлекать людей на бесплатные мероприятия, где они рассказывают, как управлять проектами, как управлять финансами, как управлять бизнесом. Потому что, к сожалению, если смотреть на нашу действительность, на страну, вот на то, что происходит там на предприятии государственных, на самом государстве, этому научиться невозможно каким-то людям умным, которые в этом разбираются, кланяться посещать их семинары, подписываться на них в Фейсбуке, например, на того же про на других там наших известных, да, и смотреть их логику, понимать, как они управляют, как они живут и как куда двигаются, потому что, ну, самим ну, как бы ты там интернет не читал, как бы ты там не учился, ну, ты можешь научиться программировать, ты можешь научиться там какие-то, ну, дизайны делать. А бизнес это, ну, он не только это предполагает, он предполагает у нее находить заказчика, у выбивать деньги, договорился, он вот эти деньги получил в срок. А если вот ребята белорусские работают с нашими белорусскими компаниями, мир да, то деньги, как правило, не всегда вольно получают. И вот получается, пацаны там что-нибудь сделают, девчонки, да, и акты подписали, а деньги там через три месяца приходят, или через полгода. А за это время можно, знаете, там уже <смех> все, что можно, издохнуть от голода. Вопрос. Если, ну, если, если, так, если... так если хороший продукт, так в любом случае человек вознаграждение за него получит. Ну, в какой-то момент он может быть в рамках этого налогообложения. Если, ну, я помню, какие-то продукты белорусские, ну почта там не фриме mail называлась а как-то интересно то есть ну почему не начать беларуси и не продолжить где-то в другом месте абсолютно согласен что то вы пропали Да, ребята которые начинают делать продукт если наглости хватает если терпения хватает стучаться во все двери финансы ищут если там свой какой-то коробочный продукт разрабатывают, если, понятно, разработан и заплатили. А если сами разработали, ну, только многие кормят волка. Если сидеть, ну, под сидящим ничего не появится. И да, когда находят деньги, если это серьезные инвесторы, серьезные партнеры, они говорят, ребята, надо... Ну, потому что... Переходим да, в офшор. Ну, сказали, что если не получается, то переходим в офшор. Ну, то есть теневую экономику, грубо говоря. Экономику сейчас очень сейчас ну, много есть э, зон в Европе, да, которые не теневая экономика, не какие-то офшоры. Это просто инкубаторы для IT бизнеса. Потому что все сейчас страны понимают, что э, какая-нибудь успешная IT, э, какой-нибудь успешный IT продукт может заработать там Десятки миллиардов, может и больше, да, вот взять наших танкистов. Почему не свалили из страны? Да, у них ряд ресурсы, которые программисты, там, разработчики, тестировщики. Но основной же бизнес вывели из страны. Почему? Законы. Английское право. Там понятное понятие для инвесторов, партнеров. Там могут принимать абсолютно любые деньги, открывать счета быстро. А у нас как-то вот даже PayPal принять нельзя. Ну, наверное... Ну, смотрите, вот я с точки зрения Украины говорю, у нас ну, не то, что драконовское налогообложение, но все-таки не в зависимости от того, сколько вы зарабатываете, вы должны платить. Да, то есть есть такой момент. Второй момент – ну, кредитование. Вот Человек получил маленький кредит. И даже без решения суда, просто нотариальным написом, да, ему закрывают счета. Вот такое бывает. Понимаете, ну, тоже как-то немножко неудобно. И серьезнее у нас можно по подозрению закрывать счета и какую-то проверку сделать, и, и все. То есть никаких судов, то есть есть подозрение какое-нибудь. Ну, вот я с этим столкнулся. Мне закрылись сейчас все счета. Мне приходится работать в тени. Да, хотя я не хочу работать в тени, я честно хочу платить налоги. Ну, вот не получается. Ну, есть, если так, уже тени, тени. Есть, например, в городе, в Таиланде, как это называется, не помню. Там большая песочница фрилансеров дизайнеров творческих людей там как бы дешевле жить чем в другом мире как мне кажется поймите ну вот вы правильно сказали главное какой продукт насколько он рентабелен да то есть что такое венчурное инвестирование да? то есть вы вкладываете в стартап а этот стартап Выстреливает раз из 10 раз, может, из 20. Да. Из 50. А, может. Из пятидесяти, да. А люди в это верят. Люди а, нанимают программистов. Программисты на них работают, им платят деньги, а потом говорят: ребята, что-то у нас не получилось. Что такое? Вы виноваты. Нет, не мы виноваты. Мы сделали, как вы сказали. Просто у вас задача как-то не очень хорошая. Да, Николай, расскажите вот про э, стартапы. В каких стартапах вы участвуете и почему, по вашему мнению, одни белорусские стартапы успешные, а другие умирают? Стартапы я называть не буду, в двух тут участвую в стартапах. Название конкретно не надо, просто там условия. условия. Потому что, знаете, как говорил Бальтазар грасиан по-моему, испанский там философ, что огласить замысел, огласит замысел, погубить его. Поэтому погубить? Бизнесе... А, ну, ну а хотя бы как, как, как, какой темы касается? Ну то есть это а тема... золотая страница. На решение с бирингом, с, с интеграцией с банками и прочее. прочее. То есть такие ну, серьезные вещи. Поэтому, ну, тут ничего не хочу говорить, потому что тут законы и, и, и родины международные, и тут надо с банками добазариваться, извините за это слово. Николай, а микрофинансовые организации? Микрофинансовые организации, что конкретно имеется в виду? Ну, есть такое понятие МФО, не банк. И не кредитная скилка там, а там, там идет не по кредитам, с банками там идет интеграция по API. Они, как бы участвуют банки. Я просто так говорю про стартап. Мелко кредитные организации они не нужны в этом проекте. Ну а кстати, они работают в Беларуси? Мне просто интересно. думаю, что какие-то еще остались работать, но их всячески стараются задушить и правильно делают, потому что там у них какие-то сумасшедшие проценты, и, ну, я считаю, как-то они людей немножко обманывают. И но считаю, что еще их миллион. В их миллион. Просто миллион. Мы говорим Дигер не про Украину. Я просто думаю, что еще лет 5, может, каких-нибудь 7, и наступит такое время, когда и традиционные банки как-то форматируются или там, изменятся, потому что, ну, потому что лет 5, и проект валют в России выстрелил, сейчас он там полтора миллиарда стоит, Вот по мобильному приложению открывать расчетные эти, ну, иностранные валюты, счета в разных иностранных банках, конвертировать валюту, без этих банковских процентов они там по 2% в каждую сторону берут, а там они через Форекс создатели гонят, то есть там намного меньше процент получается. То есть вот уже какие-то начинают появляться решения такие международные, которые идут на смену банкам, потому что, ну, револют вот если говорить про него, я его не прогонзирую, но просто он сделал то, что человек может через мобильное приложение или через компьютер, пройдя верификацию, открывать абсолютно в любой стране себе какие-то пластиковые карточки, счета, какие-то валюты менять, без всяких этих там, банкоматов, этих, ну понимаете, то есть совсем другие возможности. И банкиры, ну они просто понимают, что если будут сидеть, ну они все сдохнут, потому что ну, рынок устроен очень жестко, если ты устарел, то тебе пора, куда-нибудь сваливать, либо переучить. То есть какая-то криптовалюта вы имеете в виду, да? Ну, имеется. Я не хочу говорить по стартап, это не криптовалюты. Криптовалюты этот рынок уже присыщен он уже достал всех, и эти блокчейны тоже всех достали. Я говорю про стартапы, да. То есть сейчас нужны стартапы, которые э, какой-нибудь массовый у бизнеса, и они приносят выгоду и тем, и тем, есть потенциал есть э, какая-то вероятность того что кто-то не сможет повторить твой опыт потому что она ну, при современных стартапах самая большая проблема заключается в том что ты делаешь классную идею есть, э, умная э, богатое как, как, слово то решение на начальных этапах то есть ты еще как бы не стартанул не вырос а тебя уже скопировали сделали лучше и, как шутит тот же Потапенко, что, как правило, все лавры достаются вторым. То есть э, тот, который начал э, кого-то копировать, улучшил его там, модель бизнеса, улучшил его там какой-то софт, э, поставил лучших управленцев, и у него все получилось, он обогнал и задавил того, который, скажем, в гараже с друзьями, с девчонками там что-то писал и какие-то стартапы делал. То есть сейчас большие ребята, они очень ведут жестко. Что хорошее появляется то как был случай с белорусским проектом его покупает фейсбук за сумасшедшие деньги да но это как бы хороший случай когда тебя признали ты стал богатым там, твой опыт признали либо ситуация хуже тебя просто скопировали ты потом смотришь в спину конкурента и понимаешь что пора закрывать этот проект и ну, давай, а, а вот смотрите а вот если не ориентируй ориентироваться на зарабатывание денег. Если ориентироваться на потребность, да, а чем... да. ну смотрите, ага, ну... ну потребность, ага. ну, аля, ну, например, у людей есть потребность в духовном развитии, соответственно, какие-то сообщества, какие-то дискуссионные клубы, какие-то реальные встречи не в интернете а в реальной жизни да? то есть но ну, есть это настоятельная потребность вот это же фейсбук он вытянул всех людей из реальной в жизни в виртуальную а сейчас пост информационное сообщество оно требует как раз наоборот движение в реальную жизнь такого рода стартапы или направления они существуют вообще Алло, а, ну, я могу тут, сказать. Понимаете, стартап. Слушаю. Freedom Belarus, по-моему, начал говорить? Ну, извиняюсь, перебил. Скажите. Но существует разное. То есть цели могут быть абсолютно разные. Создание носков, которые не рвутся для мужчин, там, для женщин колготок. А создание, не знаю, там... Я уже, кстати, идеи стартапа в своих видео там, э, кидал. Там через годик в нашей стране начали даже реализовываться. Наверное, видео смотрит. Идея стартапа, например, создать деревянный автомобиль белорусского производства, полностью из дерева, там электрическим двигателем. И назвать его какой-нибудь там стопроцентный экологичный автомобиль, который там, катается на электроэнергии, не засоряет потом при утилизации никаких красок токсичных, например, да, он будет тяжелый, но его как бы красиво можно сделать. И вот такие продукты нужны. Это может быть отличный стартап, который помещает и говорит, хотим белорусы, чтобы потом сделали таких автомобилей, мы будем кататься на них в своих загородных домах. То есть вы где-то вы... предполагаете, что моя идея вытянуть людей из интернета в реальную жизнь, она сродни созданию деревянного автомобиля? Что стартапы есть и в интернете, и стартапы, и то есть стартап может быть абсолютно любой сфере деятельности. Извините, что перебью, у нас же есть, к примеру, стартап, там, Арчер, ну, книги, примеры по истории, и собирают деньги на книги, белорусской истории. Вот вам, чем есть такой стартап, к примеру. Это я могу точно сказать. А, ну, отлично. Да, наш как называется это книги и что по истории то есть собирают книги там исследования различные проводят и пишут книги и на книги сбрасываются получается и потом их эти книги издают добавлю стартап отличный ну, старт... а, ну, ну смотри что -то ну, делаешь бизнес. моя идея моя идея создать литературный клуб в котором люди читают книги если человек прочитал книгу, он ä, проводит собеседование и у него повышается статус, и он ä, потом может принимать участие с этим статусом в других мероприятиях, которые касаются и бизнеса, и отдыха, и развития, и всего остального, mm -hmm. ну типа такого. Слушай, Диггер, у нас тут как бы ну, интервью мы сейчас человека спрашиваем, поэтому по после стрима мы можем побеседовать на различные темы, как бы. Ну, в, в формате полемики. Сейчас мы как бы просто... Все ну, вопросы. Не было Хорошо. Мы Спасибо. Мы задают вопросы, Николаю И как бы все, кто интересно, ну, кому интересно, задают ему вопросы. Хочу просто дать. Николай, рассказ... Николай я хотел у вас... А, Последний Короткий вопрос. Какой у вас стаж по работе именно с бизнесом в IT? Наверное, лет под 20. То есть. Ну, то есть 20, 20 скажем, лет назад у нас в Беларуси был IT, да? Скажу, в серьезном IT-бизнесе 20 лет. А программировать и компьютер изучать начал где-то в лет 10. У нас тогда в Беларуси в, в БНТУ, это бывший политех господин Сорос создал компьютерный класс И, ну, для студентов, конечно, но мой папа договорился. И меня пускали там изучать, смотреть какой-то basic там, ну, эти первые языки программирования, какие-то графические вещи. И э, в то время родители как-то так разорились и за какие-то сумасшедшие деньги купили мне первый этот компьютер есть И так считать, то грубо говоря, 30 лет я в эти если с 10 лет, а если серьезным бизнесом, ну по 20 лет точно. Николай, а начинающим программистам, вот смотря на весь ваш огромный опыт, что посоветуете изучать и куда двигаться? Веб, системное программирование, что лучше? интеллект. Изучайте искусственный интеллект. Искусство. Самая фишка, которая все рвет, просто рвет все рынки и всем нужно и за этим будущее и, ну, например, как это в бизнесе используется, какой-нибудь там банк или какая-нибудь там компания, например, у них очень много платежей через интернет, у них приходит очень много платежек, там каких-то квитанций через, ну, электронные какие-то носители, там файлы, pdf-ки, чеки, ну, вы понимаете, какие-то картинки и Uh, так я не, не успел договорить. Ладно, давайте следующий вопрос. Да, да, Дигер, не перебивайте, пожалуйста. Понятно, что эксперты это решают, но искусственный интеллект это делать дешевле. Это ключевой момент. Там обучаются. Чтобы... Приезжать в ПВТ, на конференцию по искусственному интеллекту, куда приехала куча зарубежных компаний, приезжали наши белорусские монстры в искусственном интеллекте, и они говорили, что если человек что-то в этом понимает, мы ему сходу дадим 5000 баксов зарплаты. А если он дохрена понимает, то мы ему дадим 10 тысяч белорусских долларов зарплаты. Потому что у нас очень много заказов, очень много проектов, и не с кем работать, потому что никто в этом не разбирается. Вы задали вопрос, чем заниматься. Я говорю, что вебом сейчас заниматься, но ну, сейчас даже студенты там или школьники они тоже что-то пытаются сделать. Многим нашим белорусским заказчикам, я говорю про Беларусь, они в этом не разбираются, для них красивый сайт там, или какое-то решение. Ну, пойдет, 50 долларов стоит. То есть они на это клюют. Но ну, если про веб говорить, да, если там системы разработки, но ну... Программист должен для себя понять, он хочет быть тестировщиком, он хочет быть аналитиком, который будет снимать то, что хочет заказчик, либо он хочет быть там проджец-менеджером, чтобы этим всем руководить процессом учиться, либо он хочет стать программистом, администратором. То есть понимаете, тут на самом деле эти профессии зависят от а, человека. Я хорошо программирую, но я не могу быть программистом, потому что, ну, с меня очень придет много энергии, мне надо с кем-то договариваться, что-то обсуждать, что-то контролировать. То есть я как пули ношу. Если у меня посадить программиста, но я не наезжаю, я уважаю. очень много ребят программистов, но это не мой темперамент. То есть надо задачу, надо посидеть, подумать, надо там, понимаете, то есть. Человек должен посмотреть молодой специалист, начинающий на свой темп кем он хочет быть, к чему есть тяга, пообщаться с коллегами, посмотреть, что они делают, посмотреть, что на рынке труда востребовано. Это самое главное, потому что если ты будешь крутой там, человек, крутой монстр там, в каком-нибудь там бейсике, например, да, и, то как бы это сейчас нафиг кому нужно? Ну сейчас нужна Java, ну PHP, ну на сях пишут. То есть, ну Новые языки сейчас в программировании появились. Не, сейчас не вспомню, как он называется, но смотрел отчеты, аналитиков сказали, что это реально крутая штука. Наси написали, там, новый язык. То есть надо смотреть тенденции, потому что сейчас очень большая проблема, которая была и в моих вузах, когда я учился. И нас, ну, хотя сейчас эти вузы подтягивают, наши белорусские пвт и вузы высшее образование подтягивают про IT-специалистов. Но бывает такое, что на первом курсе ты выучил, а на пятом курсе, когда уже выходишь, если ты не продолжал учиться, то это никому не нужно. То есть уже пришли новые версии, новые методики, новые методологии, технологии. Если раньше там что-то выучил, пять лет все семь лет хватало, чтобы в этом разобраться. Да, и это Сейчас год-два. Ты не будешь интересоваться, куда и катится мир в сторону своего развития, то через два года ну ты поймешь уже отставание. Через три года ну, уже это отставание будет очень сильно. Поэтому, если говорить про it ну я скажу так, что работая, скажем, консультантом приходилось квартал, может, читать там тысячи полторы страниц на английском языке, это минимум. Это, ну, это документация, это какие-то ноды, какие-то пес-релизы. Какие-то обзоры, ну, понимаете, то есть это полное погружение в профессию. И если человек готов избрать такой геморроидальный путь айтишника, потому что ну, это, это интересная творческая профессия, потому что ты свою мысль превращаешь в конкретный продукт. Да, он виртуальный, да, он набор ноликов и единичек. Но это реальный продукт. Этот продукт может э, давать людям кайф, там, спасать жизнь, еще что-то. Если человек к этому готов, его от этого прет, тогда вот войти идти. А если а, там кто-то думает, что вот пришел, там сел, там книжку прочитал, какой-то диплом, курса закончил, пойдет и прочее, а скажу так, что в серьезных эти компаниях есть сертификации, есть аудиты о твоих знаний, то есть они смотрят твой прогресс, они заставляют тебя изучать новые какие-то вещи а, в рабочее время, они заставляют тебя посещать конференции, которые сами для людей делают, то есть это идет постоянно такой знаете, как собак натаскивают, то есть постоянно а, заставляют идти вперед. Если ты не готов идти, тебя быстро меняют, снижают тебе зарплату, быстро, быстро, быстро, потому что на твое место готово там 50 человек. И, и самая большая проблема у IT-специалистов, вот мне, например, 42 будет в октябре. Да? скажем такого конкурентного бизнеса то есть я сейчас своим проектом занимаюсь где мне никто не сможет вчера тыкнуть ну как там там на меня наехать если говорить так в кавычках а пацаны которым по 35 лет которые ну, ведущие специалисты там в программировании скажем для мобильных приложений они говорят что представляешь я постоянно стараюсь там я блин учусь а тут приходят пацаны по 25 лет и я уже чувствую себя лохом потому что я, когда начинаю думать о какой-то задаче, вспоминаю какие-то устаревшие языки программирования, какие-то версии знания мешают. А пацан пришел после вуза, он ничего другого не знает. Он только это выучил, а это самое свежее и самое полезное. А вот этому 35-летнему нужно найти время и это изучить. Ну, понимаете. То есть войти большая проблема, что чем ты становишься старше, тем все тяжелее держать конкуренцию. и не ускоряется, если там, я говорю, пять лет хватало знаний, сейчас два года, может скоро будет там год, полгода, понимаете, то есть все, все ускоряется. И ну, это профессия такая на выживание. Если говорить про ну, пройти, где ты хочешь много зарабатывать, ты хочешь очень много зарабатывать, ты хочешь быть в интересных там командировках, посмотреть мир, э -э купить там квартиру быстро, машину, все, все мысль как бы закончена. Да, есть предыдущий опыт говорите, мешает. А вот а, от частного к общему, вот скажите, Николай, как вы оцениваете а, в общем нынешнее положение IT-бизнеса в Беларуси и его динамику, то есть вот вы долго в IT-бизнесе, как вы видите вот за эти годы, что у нас идет, развитие или регресс уже пошел? Потом смотреть по вт развитие идет, русские продукт весь мир Но большая проблема идет не в том, что развитие не развитие, а в том, что текучка кадров. Просто народ валит. Но, ну, предположим, по двум конторам ну, наберется чек 50. Страны, они на там и они по всему миру. Много сидит там в Америке, в этой Филадельфии, где айтишники тамошние. И они не собираются сюда возвращаться. То есть понимаете, какая штука, что очень умные люди, прокачав свои знания, прокачав свои навыки, доказав все, что трудолюбие побеждает лень, они достигают какого-то предела в Беларуси, и им потом становится скучно. Не потому что меньше начинают платить, еще что-то, то есть они хотят большего. И тут он сидит, например, получает две штуки баксов и там 3,5 считает, ну, он вырос, да, что это круто. Туда он приезжает, получает 150 тысяч годовых. Ему дают подъемные, сюда приезжает машина, пакует его вещи, отдают ему номерок. Есть. Рассказывают и все стремятся придумать. Google тоже. Они хотят. Да. просто не поверишь что это возможно. У них может быть там какой-нибудь в стрип баре либо в бассейне. Хорошо. А вот Николай смотрите, основ... с какими основными проблемами? По вашему мнению, сталкиваются люди, которые желают заняться в Республике Беларусь IT-бизнесом. Ну, то есть бизнесом, вообще связанным с IT. Вот какой-то человек окончил там да, институт, какие-то курсы, и решил, что вот это сейчас модно, это современно. Он немножко шарит в этом, и решил создать какую-то компанию, бизнес, которая связана с IT. С какими проблемами вот он сталкивается в первую очередь? Что мешает? Дур... Молодая дурная голова, много эмоций, нет денег. Если говорить по-быстрому. Мы с братом создавали кучу всяких бизнесов и разных тематик, и сайты какие-то, и проекты были информационные, и и магазины, и да, у меня и производство пластиковых карт. Мы для банков эти карты всех делали, систему лояльности разрабатывали. И был у меня такой опыт, что я создал первых в Беларуси IT белл назывался журнал по управлению бизнесом глянцевой, потом понял, что тут пока никому Как Говорят по американской статистике, лучший стартапер, ну, успешный, это 46 лет по статистике. учение течение 20 лет что-то реально с девчонками, все просто ахуют Но мир идет к тому, что какие-то правила либо придумываются, либо уже придуманы дальше в лес тем меньше каких-то возможностей но ну, мне так кажется потому что ну, сейчас эти вот какие-то сумасшедшие сумасшедшие идеи они просто в жизнь воплощаются с ну, там, тысячами десятками тысяч раньше такого не было и сейчас ты начинаешь что-то думать и кажется что это классная идея потом заходишь мониторишь интернет и понимаешь что французы американцы уже это сделали, и начинаешь опять напрягать мозг так вот я говорю что молодые люди Придумали, да. Посмотрите в интернете, если этого нету. Не знаю, там, пускай мне пишут, там подходит я познакомлюсь с людьми, которым помогут, там, не обидят, когда это все встанет, то есть не выкинуть с бизнеса. Но я советую молодым людям все-таки валить в большие компании айтишные и там хотя бы года два-три поработать, чтобы понять, как и большие ребята работают. А после этого уже там какие-то стартапы. Потому что вот если говорить про белорусский проект, который там по с масками Facebook купил. Ну, пацаны реально работали в IT-конторах, то есть у них был большой опыт, они были профессионалы своих отраслян, в своих этих направлениях IT-шных. То есть они не просто так сели и, и с нуля, так вот, прочитав одну книжку, там создали какой-то продукт, который купил Facebook. То есть у них был бэкграунд, они были молодцы изначально. Но они собрались, у них там срослась как-то извилина, и они сделали классный продукт. Брать вопрос, да, ну, да, вот, Хотел узнать, сколько приблизительно еще ну, нужно, чтобы поступить куда-то, там, окончить курсы какие-нибудь и ну какие условия нужны, чтобы куда-то попасть вообще. Вы, вы, в компанию? Нет, обучение имею ввиду Сколько все это стоит? Ну, смотреть, чему вы учитесь, как учитесь, очень много, скажем, учителей, которые занимаются IT-образованием, они лохи. То есть они сами ни хрена не умеют. Извините за простой русский. Ну, по этому вопросу, куда так вы если вы то я бы советовал на какие-нибудь курсы в парк высоких технологий зайти в какой-нибудь там, которая там набирается людей, обучает тот же ипам например очень классные курсы, но если человек где-то учится, например, и еще посещает эти курсы, но ну, у него часа 13 он хочет на этих курсах выжить, в, уже возрастом, другое образование, переквалификацию, но выбрать какую-то профессию, которая бы позволила, получив минимум знаний там три месяца курсы отучиться и пойти в эту там каким-нибудь юниором, ну, стажером и пытаться что-то делать. Просто, понимаете, вот вы мне задали вопрос, куда пойти учиться, ну это как, женщины красивые, красивые, но у каждого своя красота, то есть, понимаете, курсов много, а советую советуют ПВТшникам, либо заканчивать их какой-то там профильный вуз, либо какие-то курсы, но курсы, как показывает моя практика, это все-таки ерунда. Ну, это какой-то толчок такой дает, но человек должен сам пахать, пахать, пахать, и, а, как правило, закончив курсы, а, сам человек должен ко многим компаниям и сказать, что я хочу вас работать. А, я не хочу рекламировать ЕПАМ, но я скажу, что, например, у ЕПАМа есть такая практика, что ты закончил курсы, ты крутой на этих курсах, у тебя классные там, показатели. Но, если ты сам не придешь и не скажешь, что я хочу у вас работать, реально хочу. Все могут не сказать ничего, что приходи к нам работать. Какая политика у компании. Ты, ты отучился, ты отучился, ты счастлив. Ну и валяй. Понимаете, да? То есть тут многие факторы. И тот же Прокопение, например, я читал недавно его пост в Фейсбуке. То есть реально должно в глазах гореть и желание грызть знания. Я, наверное, ответил на ваш вопрос. Да? хорошо теперь немножко в другую плоскость переведем нашу беседу вот скажите вышел в конце 2017 года в конце ноября вот этот пресловутый декрет номер восемь о содействии развития цифровой экономики вот что он реально дал мы видим пока ничего по факту особо нет то есть вот что вы можете сказать как специалист который давно войти в белорусском что реально дал нашей экономики Давайте говорить так, я сейчас не в ПВТ. меня этот декрет номер, который там по ПВТ, мне на него глубоко перевать. Потому что меня он не касается. Он создает информационные какие-то тепличные условия для ПВТшников. Да, они там получили возможности по международным каким-то там платежам. Реально остались им довольны, но остались довольны не на 100 То есть там многие вещи казались сырыми. Потом удручающая была ситуация, что там сказали про криптовалюты, что там можно IPO делать, что там деньги собирать, проекты, стартапы на, на крипте. Но получилось так, что потом это все быстренько откатили. Криптовалюты эти. И сейчас там пытаются опять это все ренимировать. Но я думаю, что у Беларуси не получится сделать какой-то там криптовалютный офшор. Куда весь мир будет загонять бабло. Потому что а, в сосед... соседушке в России и других странах сидят серьезные люди, которые за такие, ну, скажем, крупные инициативы просто торгут голову. Ну, мне так кажется, это мое личное мнение, потому что ну, это деловая инициатива, есть какая-то польза, прибыль, а есть просто хочу. И, как правило, в политике кто сильнее, тот и прав. Ну, наверное, наш вопрос ответ. Да, к сожалению, ну, могу сказать, говори. что все так и есть. То есть мы видим, что биржу обещанную централизованную X-Ray так и не открыли, и как бы ну никаких инициатив особо нет. А вот как вы видите, ну, я, ну, я вас это... перебью, я просто ну, скажу по декрету номер восемь. Да, я просто не хочу многие вещи рассказывать и, скажем, лишь потому, что на самом деле это нужно не только Беларуси. Нужно, скажем, богатым, очень богатым людям из России и из других стран мира. То есть там как-то тоже их интересы были учтены. Я говорю намеками, но не хочу говорить там прямым все текстом. То есть в ПВТ еще, скажем, когда вот мы говорим про какие-то изменения в законах, это касается не только ПВТ, это касается и влиятельных людей из других стран. Грубо говоря, государство влезло в ту индустрию, в которой государство не должно лезть, и все пошло не в ту сторону, грубо говоря. Не, не, не только в этом проблема. Скажем, идти бизнесом должен управлять человек, который близок к этому IT бизнесу, правильно? Очень хороший опыт был с предыдущим главой ПВТ. Он из дипломатов переквалифицировался. В Главу ПВТ и как-то все сейчас вот Янчевский, идеолог президента, бывший, стал главой ПВТ. Ну, ну ладно, ПВТ там возглавляют и прочие какие-то взносы контролируют, но смысл такой, что они пока залазят в крупные те компании белорусские силовики и там и другие заинтересованные такие структуры государственные, назовем так. Но эти Сейчас, ну, про одну компанию такую, реально у них все рушится, они теряют людей, они теряют, понимаете, IT-бизнес, он спасался тем, что вы правильно заметили, что нельзя в него залезть, и кулаком по столу стукнуть и сказать, что коровы должны давать на 5 литров молока больше, провалился в сельский туалет, -то достать, отмыть и покрасить в зеленый цвет, то есть там это не работает. Понимают. То есть, понимаете, управленцы, которые хорошо понимают производство, там, какой-нибудь в пищевке, там, производство мороженого, там, в IT совсем другие законы. И вот это вот IT спасает. Если бы они могли туда быстро залезть, то я думаю, что наши бы вот такие опасения, таких вот успехов не достигли тут грубо говоря, компьютерные яйцеголовые какие-то заморочки они спасают ряд которые войти да вот от каких-то дирских захватов отжимов дирижей госсобственности как вот у многих секторах было что там приходит и говорят, там, 50, там 49% процентов твоего бизнеса сейчас государственный, или ну, или твоя компания завтрашнего дня государственная. ну то есть ну, мы... Что ПВТ реально много делает, они проводят семинары, они там с иностранцами молодых ребят знакомят, у них есть инкубатор для новичков, которые там какие-то стартапы свои бизнесы делают, и попав вот в этот инкубатор, пройдя какие-то там конкурсы, научиться как выживать в этом мире. Но ну, а дальше от них все зависит. То есть ПВТ, ну да, то есть он он реально много сейчас дают, много всяких конференций, семинаров, много бесплатных там лекций и разные темы. И в Минске проходят, и знаю, что и в других наших вот областных городах там айтишники движуху делают, и вебинары постоянно в интернете. И кто хочет, пожалуйста, подключаются, читают, смотрят. Ну, понимаете, те, кто хотят что-то там отжать, возглавить, они же не будут все это учить, читать, смотреть. Они, они привыкли прийти, бы взять. Это не то, что критика, это, ну, к сожалению, в бывших странах подсоветских во многих происходит. почему так? Ну, как бы, если говорить по, вот, по философству, да, то вот, вот у него есть изначально права, как, ну, только Бог. Потом вот есть общество, да, то есть мы-то забегаем и говорим, что мы будем в этом обществе жить, своих собор отказаться, правда? Потом вот есть такое понятие культура. У меня очень такое важное понятие культура, оно не только там, заключается в том, чтобы не говорить слово «бля» и какие-то другие там ругательные вещи. А от него выходит понятие политики, да, что вот политику это можно, это нельзя. От него выходит понятие права, да. От права выходит понятие, что такое закон, законодательство. То есть получается культура, право, закон. Так вот, если общество есть культура, а мы знаем, что какие-то законы принимают случайные люди, которые просто там случайно оказались и что-то там нафигачили какие-то законы, с которыми нами жить, то общество, которое культура есть, она говорит, что там вот, и, вот у меня общество есть культура, я гражданское общество, то есть ты с этим вот этот закон, ну понимаешь, всего стопа нету, и вот ну, я говорю, с этих советские страны, потому что мы другого ничего не видели и что мы ну, видим, был какой-то такой какой-то глоток воздуха, там, и книги пошли в Беларусь печататься, и международных управленцев, и, и по культуре много всяких таких вещей было интересных, потом как-то все это позажималось, позажималось. И человек хочет свободы, но, наверное, все-таки войти, айтишникам свободы проще, потому что... Плотно, помоложе был лет на 10 войти, то там за неделю три страны у меня было. То есть ты просто балдеешь от того, что разные города, разные страны, тебе это все платит там, Ты просто живешь в гостиницах, тебя кормят, тебя абстируют, и ты работаешь и смотришь мир. То есть вот IT такую свободу дает. И поэтому, когда, скажем, человеку, который ничего не видел, ему легко там что-то накрутить, поставить в угол и сказать, оно там успокойся, делай, как я тебе приказал, платьишнику. Я не просто хочу там как-то свою профессию схвалять, просто поймите, да? То есть ему тяжело это сказать, потому что что терять. И поэтому, вот я говорю, что мои коллеги, они очень активно валят из страны, аж пуль стоит. Причем сейчас и... и прибалтийские страны, и Польша, и немцы, они говорят там всякие эти и карты э, и синие, и какие-то там и зеленые, чтобы только вот IT-специалист приехал работу То есть ПВТ хорошо, но если ничего не изменится там, в части культуры, в части общества, их вещей, то народ будет бежать. Мне так кажется. А можно вопрос задать, Николай? Да, конечно, Игорь. А что побудило вас вот, из, скажем так, из успешного айтишника пойти в политические обозреватели, аналитики и блогеры? То есть я так заметил, что вы появились в районе а, тунецких а, протестов, и как бы я так не представляю, что вам пришло пришел а, листок а, с этим как, а, со, со сбором оплати, а, чтобы оплатить. Поэтому у меня такой вопрос, как бы, почему и по как, по как, с какими целями вы занимаетесь блогингом? Ну, скажем так, блогером я был давно, у меня была куча блогов текстовых и всякие там такие с картинками. Видеоблогинг, да, вот на, на фоне протестов, понимаете, есть такое понятие, вот у меня это обостренное чувство справедливости. Знаете, есть, Тут ну, как бы можно через лужу переступить, через кашку какую-то, да. Потом как-то вот что-то такое в груди происходит, и ты понимаешь, ну это же, блин, бред, это просто бред. Ну и на фоне этого бреда как-то вот так меня и <соспорожный> торкануло делать блок. на ваш вопрос <соспорожный> Хорошо. А вот вы, Николай, говорили о том, что проблемы там, значит, специалисты уезжают. А вот что, по-вашему, необходимо было бы в первую очередь изменить в экономике, чтобы Беларусь стала по-настоящему IT-державой? Вот так, как на словах заявляют наши, мы там сделаем Беларусь IT-державой. Вот что реально надо сделать? Так. IT-держава – это не только ПВТ. Держава это, скажем, определение зрелости, управленческой э, мысли, управленческих потенциалов, конкретных чуваков, которые занимаются управлением. Только такие люди могут э, использовать адекватно и эти решения и могут ставить задачи, чтобы им какие-то новые эти решения разрабатывали. Человек, который сидит со счетами и пользуется голубиной почтой, ему нафиг нужны какие-то эти решения Поэтому, когда люди, которых большинство на каких-то ну, таких крутых должностях говорят про IT-страну, про глубину и почту. Все. этому вопрос. Понятно. Основное. У нас нет управленцев, которые ну, адекватно могут э, э, это все использовать. Ее можно так автоматизировать, что половинами а, депутатов нафиг прыгнуть можно сделать сайты где народ будет режисс доходный раз расход... закупили можно какую-то службу которая будет это все просто делается и... нафиг нужны раньше не нужны были для того чтобы поехал свой колхоз Поговорил с колхозниками, они ему сказали, слушай, поедь в Минск, там скажи, там, или в Москву, там, чтобы, о, барин там, там вот у нас тут задопило". Сейчас это можно все написать. То есть это ну, мир изменился. И вот, вот это вот IT-решение. А IT-решение – это путь Ирландии, когда они взяли, объединились там этих, сколько там, 100-200 человек, написали свою конституцию. Выбрали людей, которые совершенно случайные, которые юристы сами написали конституцию по живут. Это IT-страна. Что-то прогнозировать, это понимается, что будет ПВТ расти будет зарабатывать не миллиард, а 2 миллиарда долларов. Ну, грубо говоря, децентрализация. Тут та же криптовалюта, на это и рассчитана, чтобы было децентрализованные системы, <coughs> чтобы на местах было самоуправление на разных частях. Абсолютно согласен. Они так, все. согласен. А у нас вертикаль, у нас, как в России, то же самое, какие-то там силовые такие вещи. А творчество – это креатив, это танцао. Свободен в каких-то своих выражениях. Он... Это другое мышление. Я считаю, что в нашей стране оно портит мышление у людей, оно какие-то забивает барьеры в голову. А, какие-то я не могу это нельзя а, а что там подумают люди да пофиг что подумать ты не нарушаешь закон то никому не делаешь какой то там вреда кто-то будете делать замечания я хожу как хочу я делаю что хочу я никому не мешаю жить то есть ну это мой принцип такой а, ну, а кому-то ну окей не мешает другую свободу то есть ты не мешаешь другому и, и все в порядке говорится, и он не мешает тебе. Не меша, да. Ну, получается, как правило, все по-другому, и в обычном бизнесе, вот и в обычном бизнесе, и в IT-бизнесе. Как правило, когда ты что-то начинаешь, такое хорошее делать, но когда у тебя это очень хорошо получается, как <clears throat> там пошутил один, очень много находится людей, которые сделал просто мечтают дать тебе под ну, пятой точку. Ну, есть такие люди и самое обидное в том что заключается что ты потом ничего сделать не можешь хоть ты прав. <coughs> примеры жизни когда у нас была типография по тем же пластиковым картам мы там для какой-то ну довольно известной белорусской компании сделали большой тираж прицепились на пустом месте был суд и просто отжали у нас эту партию этих карточек хоть по договору по всем понятиям мы были правы и ну, то есть понимаете? То есть <смех> вот это вот все сковывать бизнес. Ты когда на этом натыкаешься, ты потом думаешь, что блин, какое-то время проходит, если запал внутри есть, то ты опять просыпаешься, поднимаешься, продолжаешь что-то делать. А, нельзя, то есть тут либо ты боец, либо идешь в какую. Ну я говорю, если ну, хочешь стать бизнесменом, предпринимателем, а если <смех> Хочешь спокойной жизни, то ну, становиться профессионалом в какой-то своей области, устраиваться там, в какую-то хорошую организацию, либо компанию. на преданно работать, учиться и смотреть, чтобы апы были по зарплате. Ну, как Какие-то плюшки тебе давали. Ну, то, что хотел сказать пока. Да, ну, у выживает сильнейший в том же IT-бизнесе. Ну, в том плане, что для… У нас выживает, получается, сильнейший, в том плане, что в нижний, там, в средний уровень предпринимателей, они не выдерживают и уходят у нас из бизнеса. И за счет этого у нас так мало предпринимателей, в принципе, выживает. То есть государство не дает а... толку. Немножко заблуждаетесь, в чем объясню. У нас есть только крупный бизнес, бизнес, который завязан с государством которые как-то участвовал в потоках и чего-то там. А средний бизнес, ну скажем, средний бизнес ⁇ это, ну да, компании, которые работают и как-то там зарабатывают. То есть это не какие-то суперприбыли. Но а как такого не существует. Бизнес, что такое бизнес? Ты заработал деньги, ты их отложил. Это значит, что я там могу что-то купить, я там а, эту, свой бизнес увеличил в два раза, начну в два раза больше зарабатывать. У нас в стране люди занимаются самозанятостью, самовыживанием, то есть, само, ну, чтобы не быть тунеядцами, да. Вот это наш мелкий бизнес. Когда я говорю, там, и бывает, сам у них консультируюсь у ребят по тем другим вопросам, он говорит, ну, я вот заработал 2000 долларов, у него там... Я говорю, окей, что ты конкретно приносишь? Деньги, которые ты после налогов? говорит да, но мне нужно там, короче, отремонтировать это, деньги, там, тут какой-то штраф прислали, и он реально получается. Э, то есть. Понимаете, вот он, он, он вначале сказал, что он заработал 2000 долларов, да, но когда мы начали с ним разбираться, он реально зарабатывает 500, 700. Ну бывает у него, конечно, хорошие месяца когда он нормально зарабатывает. Но это я, я считаю, это не бизнес, это самозанятость. И вот мои бизнесы, которые были в Беларуси, не IT-бизнесы, это тоже была самозанятость. Мы что зарабатывали, у нас это потом забирали какими-то штрафами. Мир зима идет, снег, какая-то тетка прошла с исполкома там, с одной станцией выписала там на или сколько там штраф за то, что мы не посыпали, продавцы не посыпали снег этой какой-то специальной, ну, чтобы не скользили по, по, по, по мимо. Ну, то есть, понимаете, нет у нас мелкого бизнеса. Среднего, как правило, тоже нету. Только крупные. Это как в любых, таких. Ну, ну грубо говоря, райах, где. где... Это как вот этот, ну, который мы недавно статью уже с вами говорили в начале стрима про этого чиновника старого. Вот из-за таких людей, собственно говоря, вот в таком положении все находится. Okay. Да, окей, okay, слушай. Скажите, вот мне такой вопрос по поводу перспектив. Какие надежды могут быть реалистичные после смены нашего режима? Ситуация такая, что, честно, я как-то на историю, ну хоть начитанный, но в голове остаются там цифры какие-то. что я смотрел то опыт и к там этого и вот после развала советского союза и россию наблюдаю, даже если там что-то поменяется среди людей которые были велись они хорошо преступно халатно и не поставить тем клейму что ты уже все, ты не можешь э, занять какие-то должности, принимать какие-то, э, ну, понимаете, э, управленческие процессы, ну в поговорим про государство. это вот если это чистки не сделать, то все повторится. Почему это закрыли в чем это заключается? Э, как правило, у них есть связи, у них есть деньги, у них есть круг знакомств, э, и даже если что-то поменяется, ну им легко будет. Э, и куда-то опять попасть на какую-то должность или там, ну понимаете то есть пройдет 5-10 лет и дети детей дети, ход там есть, грубо говоря одним словом иллюстрация если вот привести такой пример зайти бизнеса про государство можно сказать покупает моральную статью эти компании, просто корит и говорит ребята вы все классные люди но я прошу вас вот взять чемодан и валить отсюда ну, вы будете вредить моему бизнесу то есть так вот и должно быть в государстве не должно быть такого что что-то поменялось где-то кто-то затаился пересидел и начал дальше это творить тоже к тому чему он привык брать взятки устраивать родственников ну понимаете то есть это как войти то есть должна быть полная смена. Потому что ну, когда мы, например, автоматизировали белорусские заводы и российские, частные ну, реальные такие хозяева, да? акционеры там, или совет, директор совета акционеров, неважно ли владелец, то когда мы начинали внедрять эти решения, мы просто говорили, что, чувак, понимаешь, я всех твоих управленцев, которые у тебя сейчас есть, просто нафиг выгнать, просто всех уволить. Всех он говорит, почему? Ну, понимаешь, вот человек привык по телефону отдавать приказы. То есть, а есть планы, есть какие-то там, ну, понимаете, согласовательные управленческие процедуры. Ему ну, на них плевать. Он привык по телефону орать и решать вопросы. То есть это будет мешать... Он не будет принимать то, что мы сейчас сделаем, потому что для него это чужое. И реально для того, чтобы предприятие приняло новую систему управления, передовую, ну, лучшую в мире мы внедряли, если ip занимались. Ну, она и самая крупная, и самая тяжелая, и дорогая. Поэтому сейчас как бы с ней проблемы, что дорогая. И пока он их не увольнял, этих всех чуваков, со своего этого завода, и у него ничего не получалось. Потому что ну, то, что мы наблюдаем в нашей стране, Система есть, с обучены, э, в цехах мастера готовы заполнять там какие-то бланки, выработка полуфабрикаты, там переделать технологически, все это отслеживать. С батарейки планы получаются, снабженцы знают, что закупать, производственники знают, что производить, качество знает, что улучшить, а финансы все, все, классно. Ребята, все настроено, все сидят головой кивает, говорит, работаем, работаем. И вот они уходят и ни хрена не работают. Почему ты позвонил в производство, сказал, что нужно выпускать такую-то модель, если у нас какие-то планы? Ну, потому что мне позвонил знакомый, который просил, чтобы я вам отгрузил эту вот вещь. И, понимаете, да? Ну, я вот просто привожу примеры из жизни. И, а наша страна привыкла так работать. То есть они привыкли другу звонить, они привыкли там наплевать на какие-то планы. Вот тут сверху позвонил государство, это бизнес. Это нормальный бизнес. Ну, если говорить по нормальным языкам, mm -hmm. расходная, доходная часть. Это мой если... Одним словом. То есть э, люди не могут сами решать, ну, проблемы насущные простые. Им нужно звонить обязательно, спрашивать, что там сверху им скажут. Дело. Человек это не может планировать с несение, он не знает, чтобы завтра. Делай вот так. То есть у него и он ходил и без власти полномочий каких-то, да, вот я говорю про подчиненного. И он просто который, но ну, у него нет, его нет автоматизировать информацию. И просто говорю о том, что ну, как вот в бизнесе, когда автоматизация находит всех начальников нафиг увольняют, так вот как бы должно быть и так по-другому, если не останутся, ни хрена ты не сделаешь, потому что это будет как той же автоматизации. А эти страну хотите, да, но почему-то опять пользу глубины почты, почему-то опять косильный счет достал. То есть для того, чтобы наша страна сделала рывок, надо реально ну, готовить какую-то хотя бы какую-то интеллектуальную элиту, но людей, которые по крайней мере не будут там хвататься за власть. 님, которые будут пытаться прислушиваться да, и может каких-нибудь 10 лет пройдет там 20 лет и появится своя элита интеллектуальная там управленческая которая будет адекватно да и права вот, там, ну как то так ставить они все равно переломят ситуацию все все повторится то же самое на украине да вот но много друзей украинцев украину была попытка народа да то есть я вижу что мне мне так кажется что все возвращается на круги своя и получилось то есть пришли новые люди или там 100 перекрасились там какие-то прически другие сделали извиняюсь можно перебилось как же пример той же польши когда у, нас, у них была революция или там реформы в эстонии к примеру ну, давайте говори так что как они реформы проводили реформы проводились Украине, к сожалению приватизация была нормальная но если приватизация не прихватизация то да я все-таки считаю что эстония польша они все-таки ближе тяготеют к бывшему советскому союзу к европе то есть там все-таки я не хочу их там как-то превозносить но вот у нас другая культура у россии другая культура у украины тоже другая культура они ну такие классные веселые к примеру да и бесшабашные то есть они не знают о стратегии а россия они ну они бесшабашные и у них другие свои заморочки. Тоже стратегии не занимаются. Они живут одним днем, да, вот в России. Если говорить про поляков, про эстонцев, но, ну, ну они, они пытаются спорить в будущее, потому что понимаешь, что страна маленькая, не богатая. Если ты, как бы, про, про, про это не сможешь. Они будет денег. Поэтому они смотрят, смотрели в будущее, смотрит и пытаются выжить. Польша, но ну, Польша я не эксперт в этих вопросах геополитических Польша в Евросоюз, они там им кредиты дали, но давайте говорить о том, что у поляков всегда была сильная тяга к бизнесу. Они еще при Союзе приезжали, торговали, то есть поляк это бизнесмен, ну, в моем понимании. Поэтому у них тоже они... У ну, них же была революция, у них же была декоммунизация, собственно говоря. То есть так... от всего вот этого правление тяга от этого, ну, левого, можно сказать, ну, то, что, ну а давайте, с другой стороны, копнем: а, про нашу страну, про Россию, про ссср да а, у нас, когда эти революции были, до да, лупили народ, лупили. Там, по Беларуси, по эти войска туда-сюда шастали, народ молотили, да. А, всех там этих Наших ремесленников, каких-то музыкантов, классных там, поэтов в Россию гнали, ну, чтобы там что-то делали. А, Россия там воевала, Сталин, революция. То есть я говорю о том, потом а, большевики, сколько людей убежало за границу. отечественно, ведь лучше гибли, дурак же гибнуть не будет, трус, он в окопе отсидится там, прострит всю ногу и все. То есть я, я о чем говорю, что тут еще проблема идет не то, что дураки правят, и много классных людей, которые могли бы передать будущим поколениям какой-то свой опыт, их просто ну, уничтожили. И в этом тоже большая проблема, потому что когда страна не воевала, например, там 150 лет, 200 лет, у людей была возможность там, выбор лучших. Войны это не происходят с этой международной политикой, то общество Говорит, ну этих убили, эти убежали, жить с теми, с кем получается. И вот я, я скажу, что сейчас вот наша страна как раз вот Беларусь столкнулась с тем, что мы живем с теми, с кем получается, потому что я не хочу уезжать с Беларуси, но я не осуждаю людей, которые бегут отсюда, потому что ну и про своих it коллег говорю, потому что там больше возможностей, это факт. И получается, например, э по Казаловскому, куда мы накапливали опыт, мы делали крупные международные проекты. И потом, если бы эти ребята остались здесь, я уверен, что любого из них можно было поставить э, там директором завода, потому что он автоматизирует производство например, на каком-нибудь... Э, ну, неважно, э, там какая-нибудь сибни, э, там крупный проект. И у него мировоззрение, он знает, как это управляет в мире, там лучшие нефтянки. Я там лучше и у нее получилось. Он уехал. То есть, что? Видите, просто. то говорю немножко. Дел просто или на этом все Хорошо. А вот мы говорили про разные страны там про Польшу, про Ирландию. Вот примеры каких стран, по вашему мнению, наиболее применимы к беларуси в плане развития регулирования IT бизнеса? Вот некоторые говорят, давайте там, как в Швейцарии, ну, там, как в Японии, там, как в Южной Корее. Вот, чтобы вы могли привести, какая страна нам более я, близка, какая отель ответ... близка? Так, что знаете, как говорят татары насрать? Ну, их много. То есть, мы должны делать свой опыт именно белорусские и если говорить пройти, и мы должны писать законы под себя, потому что если вот я был в Швеции и я спрашиваю студентов, сколько вы языков знаете, они говорят, а три языка. То есть мы сейчас будем еще китайский учить. То есть они понимают, что мы можем классно жить, только тогда, когда мы будем уметь и делать то, что умеют других. Поэтому то, что задумались про криптовалюты, да. Ну, в России это круто, но плохо, что они довели до конца по То есть, понимаете, <му> если ты будешь кому-то подражать, то ты останешься лохом. То есть ты, ну, грубо говоря, если ты делаешь франшизу у кого-то покупаешь, да, то есть ты покупаешь чужой опыт – ты тебе гарантирует что ты будешь какую-то копейку зарабатывать и ты будешь как-то нормально жить а для того чтобы реально круто жить ты должен что-то придумать свою и сделать так как не делает никто и и, и тебя будут копировать там еще что-то Я говорю про страны это это это ну вполне нормально потому что страны между собой тоже воюют там за то чтобы быть Станки... мобили покупали и прочее прочее то есть только так Швеции, они там корабли какие-то строили и прочее, потом поняли, что нафиг нам это надо, давайте заниматься другим. И у них получилось. То есть Беларусь должна искать свою нишу. Не ни кол, ни колбасу, не мясо, молоко. Это это, это примитив, это оно, от земли будешь не горбатый то да? Я я люблю копаться в земле, у меня дачу у мамы есть, я там ей помогаю. Я просто говорю, что это умеют делать все. Хоть, э, намного лучше там, где у них земля три раза в год подоносит и прочее. Мы должны искать что-то новое, а мы 20 лет продаем картошку. То есть, ну, как-то так. То есть, у нас есть потенциал, вот э, я пользуюсь часами, мне сегодня спрашивали, полимастер, ты белорус э, изобрел, э, ну, это белорусская фирма, э, ручной дозиметр. Я с Русатом обработал, поэтому с этими часами хожу. Классное, классное, его товар продается и в Японии, и по всему миру. Он это придумал. Если реформы какие-то делать, если пиши там какая-то строчка, будет я тебе хорошо, чтобы он посчитал твои, там, сколько этих видов нужно. Что-то, Николай, связь плохая э -э, периодически у вас прорывается. слышно да вот сейчас слышно а, просто задумался микрофон <свят> съехал то есть это как в стартапах то есть будет каких-то 100 проектов там страна начинает делать еще что ведь умрет а не получится получится какие нибудь вторые танки wargaming там бизнес крутой да ну, только так а по-другому, если вот не проявлять инициативу, клепать какие-то станки, какие-то тракторы, ну, тракторы тоже нужны. Ну, у нас, насколько я знаю, даже в России... Не, не люблю философствовать. Нет, говоря, <клес> трактора наши <клес> не очень Надо искать популярную, надо реально воевать, отбивать какой-то свой кусок хлеба, вот. не сидеть на шее России, не клянчить там, и получают. Ну, да. вроде был в Сочи Лукашенко и вроде новый кредит получил. Да это еще скатается. То есть, ему виднее, у него там свой самолет. Поэтому, Я честно скажу, у меня вот друзья, мы когда начинаем говорить, мы говорим, что давайте в нашем приличном обществе об этих людях говорить не будем, потому что ну, не заслуживают. Да, да, да, да, да. Имя его не произносите, извиняюсь. Что-то я же устал полтора часа говорить. Ну, в принципе, а, все похудили. Ты какой последний вопрос и пойду спать. Теперь вопросы от слушателей. То есть у кого есть какие вопросы из собравшихся, задавайте по плану. Мы как бы все наши вопросы стандартные прошли. Вопросы к чату и ко всем присутствующим. У кого есть вопросы, к Николаю, задавайте. <связывающий> <связывающий> вот да я всех усопил. Не, не, не. Я остановился на моменте искусственного интеллекта. Понимаете, вот есть момент моделирования биологического прототипа и Есть момент, когда вот искусственный интеллект это просто вот какое-то клише, которое обозначает что-то очень крутое Ну вот это две большие разницы И а, Второе получает инвестиции, а первое нет, хотя первое более перспективно ну, я смотрю на это все очень просто. Если есть заказчик, который э, в области э, искусственного интеллекта и говорит, что я хочу заплатить такие вот сумасшедшие деньги, и мне нужно, чтобы в унитазе открывалась крышка и закрывалась, там не знаю, этот проект. Если появится заказчик, который скажет, что, понимаете, то есть э, э, обычно э, бизнес и любой бизнес. и заплатить пофиг по по за что остался доволен здесь сделаешь из плохих проектов но потом проект заказчик либо самого заре и сделаешь реально круто Нет, есть, я э, понял, скажем, надо найти сумасшедшего, который готов э, платить за реализацию биологического прототипа. Например, да, потому что без денег, к сожалению, никто работать не будет, у всех есть семьи, там, дети, машины, какие-то кошки, собаки, рыбки. Ну, это все нужно кормить. То есть наш мир, к сожалению, устроен очень жестко и несправедливо. Что ты не можешь жить с удовольствием, ты обязан какое-то время часов каждый день отдавать на то чтобы добыть эти деньги да? но в принципе может и справедливо и таким Можем... очищаем... но если если square. концепция проработана, а весь как бы материал есть презентации идея стратегия то даже под такой научный проект можно найти деньги благотворительных фондов которые этим занимаются получить можно, если если реально крутая задумка да, и, да, да, и да, да. куча гранты. документов заполнена, да, гранты можно получить. Есть очень много филантропов и сумасшедших богатых людей, которые готовы впускаться в авантюры. Авантюристы они мир и движут. Благодаря им, наверное, их появляются какие там крутые лекарства и прорывные технологии. А еще скажу, что если есть реально крутая идея то надо вокруг себя пытаться сделать сообщество в интернете веке экономики и сообщество должно помогать тебе если идея но они это сделают потому что я уже много говорил что современный интернет делали энтузиасты да те которые сами по себе это все зафигачили потом это уже подхватили там крупные компании этичные и все это начали развивать то есть энтузиасты тоже очень там, после работы приходят и всю ночь там раз... Я хотел бы еще сказать напоследок экономика экономика. Ну, я говорю о том, что меняется, в чем она заключается? Что, ну, например, приведу такой очень такой известный, комплекс, занимался добычей золота и у них ну, дела, не знаю, это самое золото. и Некоторые документацию по грунте. Да, что... Конкретно это ну, Е-золота, то мы ему там призовой фонд, мы поделим, ну и там всякие гадалки были, летчики, там, стриптизер, потому что ну, предложение по Классно. Ну и, конечно. Ну, потом эксперты анализировали присланные материалы, приводились. Бурят Земле. Я говорю, что мир изменился а в чем, если раньше компания и что я купила самых умных людей, чтобы они там что-то придумали, что придумать, надо обратиться к сообществу, сделать это с умных человека, из-за твоей спины стоит, например, в интернете миллион умных людей, то я, у которого, скажем, миллион не самых умных людей, но я задавлю этого, у которого там, два умных человека, понимаете. А в нашей стране, если тоже к нему вот приломлять, оно получается. И поэтому происходит такой, знаете, такая интеллектуальная потенция, которая без креатива, без стратегии, без, без, без всего. А вот, ну, опять, извините, что на своей волне, но мир изменился и совсем другие принципы. Я смотрю, вот американцы они европейцы. Вот, ну это немцы, основном, вот, про немцы говорить, да, там, про те же швейцарцев, шведов, да, то есть они где-то что-то вот классное появляется, они тут же у себя пытаются это внедрить, попробовать, эксперимент провести, деньги какие-то дополнительные давать, там, бездомные, бесплатные дома, в Финляндии еще там что-то, находят и потом это все у себя тиражируют. Они постоянно экспериментируют, а мы, к сожалению, мы ничего не экспериментируем, мы живем как было, то есть мы катимся по рельсам. Поэтому извините за такой эмоциональный посыл. Уже подошел. Алло. Цел. Да, да. Могу отключаться, да? Вот тут вопрос такой поступил из чата короткий совсем. Человек спрашивает, когда вы Николай последний раз играли в страйкбол. Ой, честно скажу, наверное, август, май ю... бегал. бегал. А когда уточнить, а то связь плохая, плохо слышно. В этом мае бегал я. Маем, Но. ну все, в принципе, можно заканчивать. Это а связь очень плотная. За внимание, надеюсь, что я вас не очень утомил. Да, спасибо вам, Николай. Все, всем удачи, всем здоровья. Мысли да, и, и вера в удачи. себя, потому что вера в себя это самая мощная штука, без нее да. ничего не получается. Подписывайтесь. Все, всем на пока. Канал, подписывайтесь на канал Николая, ссылка на него в описании под видеороликом. Подписывайтесь в нашу группу в Телеграме, чтобы знать последние новости и анонсы стримов. А также присоединяйтесь к нашей группе в Дискорде, чтобы всегда заходить к нам на голосовые беседы и иметь возможность задать вопрос голосом и поговорить, обсудить все интересные вопросы в беседе. Спасибо.